Как найти самый выгодный курс обмена электронных денег? Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru. И вот хотел бы спросить у Юрия, как он относится к вообще платежке, к платежной системе призм. Если нужно ко мне обратиться, то меня зовут Сергей. Сергей, я, если честно, я не понял. Из того, что я понял, я могу вам ответить, что к платежной системе призм я отношусь как к своему собственному ребенку, и желаю ему только добра, счастья и развития. Если давайте, сказать... давайте, хорошо, Юр, я вам задам, значит, сейчас несколько вопросов, хотелось бы ваше мнение как бы по нему услышать. Значит, если вы говорите, что платежная система нужна, полноценная платежная система, не просто там что-то кто-то там кому-то продал в частном порядке, а именно полноценная, то есть вы тогда должны понимать, что это повлияет на курс монеты в данной ситуации из-за того, что призм ну, практически не ликвиден на бирже да, там, и любые какие-то приличные объемы, если народ этим будет пользоваться, убьют курс как бы еще ниже. Скажите что-нибудь как бы по этому поводу. Понимаете ли вы это? Uh -huh. Тут я не очень понял ваш вопрос, но из того, что понял, могу вам сказать следующее, что да, действительно призм должен быть платежной системой людей, но никак не платежной системы платежных систем. То есть если мы говорим о том, что через 10 лет нам всем оденут чипы какие-нибудь и будут контролировать каждое наше финансовое действие, и мы не сможем там ни эффективно вывести за границу какие-то деньги, ни каким-то образом купить товары какого-то спроса ежедневного, которые произведены простым человеком, то... Я считаю, что призм создан для того, чтобы противостоять этой системе в том смысле, что я как производитель любого товара, начиная от молока, картошки или еще чего-то, например, не захочу декларировать себя в качестве, так сказать, самозанятого, который будет платить налоги с этой картошки. Продажи. Хорошо, Тогда я, я буду искать альтернативные я. способы принять какие-то материальные ценности другие за свою картошку. И я очень надеюсь, что призом станет одной из тех материальных ценностей, которая будет котироваться наряду с черным, вот всеми любимым черным налом, который вот передается из рук в руки и никак не контролируется. Вот это я вкладываю это. в понятие платежной системы. Отлично. Я уточню свой вопрос. Что мы будем с вами делать, если сейчас на рынок вылезут там, я не знаю, там тысяча желающих продать по 10 тысяч монет там? Куда, куда мы это все дело денем с вами? Это экономика. Так как мы работаем на открытом рынке, мы к нам уже на рынок вылезло много желающих, которые там послили курс до нуля и. И продолжают это делать. Мы, мы этому не можем противостоять, потому что это открытая, свободная система. Ну, то есть вы ничего страшного не видите в том, что курс еще ниже может упасть, если ему платежку отправим. я вижу, что это очень страшно. И с Александром мы разговаривали. Я, управляю, это, все... я закончу мысль свою, и потом вы прокомментируете. Значит, дело в том, что мы на площадке вот этой вот торговой сначала не планировали включать призму в данных условиях вообще. Но потом подумали и решили спросить у призмачей, у держателей монеты, как вообще они к этому делу относятся. И получается так, что большинство держателей монеты призм, в общем-то, за платежную систему. Но здесь в связи с тем, что включаются вот эти вот риски, по скажем так, по убийству курса, да, в, в нынешних условиях оборота этих монет, я имею в виду призм, Значит, здесь вот приходится думать, как бы ну, всем сообществом. То есть мы сами не берем на себя ответственность в принятии этого решения. Поэтому сейчас вот будем советоваться со всем сообществом. Вот э, ваше мнение, э, как близкого к разработчикам человека... Хотелось бы вот в этом плане как бы тоже Я хотел, чтобы вы не передергивали и не называли меня близким к разработчику человеком, а называли меня тем, кем я являюсь, разработчиком. -человек. Хорошо, вы как разработчик, тогда да, свое выскажите мнение. по этому. Да, Я высказываю свое мнение, что в силу того, что ну, так сложилось, что вообще в принципе люди в Российской Федерации не обладают такими высокими качествами и знаниями там, законов финансовой грамотности там, и прочее прочее прочее ну, что в западном мире очень сильно развито я могу сказать вам что те риски о которых вы говорите они не являются рисками это не риски это всего лишь снижение курса рисками является то что в силу тех законов которые приняты уже сегодня на территории Российской Федерации мы подвергаем вполне реальному и значимому риску людей, которые будут пользоваться этой платформой. Потому что оборот криптовалюты ⁇ это не просто виноват тот, кто принимает. Если вы посмотрите закон, виноват и тот, кто отдает. И также, если он еще не является неквалифицированным инвестором, который просто там где-то взял монеты, добыл их, неважно какая криптовалюта а потом какими-то серыми... Слушайте, черными... зачем мы все тогда это начали, если ваша монета как бы не является нормальной? Как бы... Александр, вот это... Александр, дайте закончить, пожалуйста. Я тоже хотел бы много чего вставить, но я все-таки жду. Дайте закончить. Давайте ну, я это немножко это... поясню. Дело в том, что да, это я просто... для, для вот Юрия... Вот если... Имейте уважение, перебивайте друг друга. Да, не надо перебивать. Я для Юрия поясняю. Это не будет покупка за призм. Так что не переживайте. Вы просто ответьте, как говорится, ну для сообщества, которые вот сейчас слушают вас. Если вы не против, это один разговор. Значит, мы это все реализуем без проблем, допустим. Если народ проголосует за... Если вы против, вы просто это скажете. Нет, я, я не могу вам указывать или что-то говорить. Я... Мнение ваше нужно, Юр. Мнение ну, просто... Мое, мое мнение, что я лично не рискну воспользоваться вашей площадкой по причине того, что я не хочу нарушать закон Российской Федерации. Ну отлично, вы можете не пользоваться. Вы скажите, вы против платежной системы или нет? Вот и все. То есть здесь вы уже... Что пять вы раз... подразумеваете под термином платежная система? Еще раз говорю что человек, реализуя монету призм, неважно за что, значит, может приобрести за какую-то другую цифровую сущность некий товар, который ему нужен, или услугу, точка. Нет, вот. ну здесь видите, возникает уже какая-то другая цифровая сущность. Я закончу. я закончу ее. Значит, монета призм будет реализована где угодно, на обменниках, на биржах, где угодно. При таком маленьком курсе, как сейчас, этот, э, эта реализация, если это будет иметь массовый, как бы, э, ну, как бы массовый порядок, то э, будет убивать курс монеты. Вот и что? все. Если я вот, э, то есть вы предлагаете мне поддержать вас в той части, что ваши действия будут приводить к убийству. Не нас, а сообщество, которое хочет иметь платежку в виде призм. Александр, если сообщество желает совершать какие-то действия, то ни вы, ни я, ни кто не может на них повлиять. Все, прекрасно. То есть вы не против. Нет. Я это хотел услышать.